Витную, озорную, молотавую. Я люблю мою Мы а с и военной походы парада Упирается в небо вас дырит марсианских парадов Я продолжаю искать клад И вот посмотрите, какая курочка у нас за 2000 рублей Замечательная вещь а я мчусь дальше. В где разместилась выставка-ярмарка, сделана в СССР, много всевозможных старинных открыток, книг, Товаров по 100, 200 и 400 рублей. И каждый может найти себе что-то по душе. Ну а где же можно встретить мужчин? Что предпочитают мужчины на этом рынке? Ну, разумеется, у палаток с миниатюрными моделями машин, выпускавшимися в СССР. И я хорошо помню, что там в те времена достать или купить какую-то модель машины, это было такое счастье. Ну вот. Ну а женщины оккупировали, конечно, палатки, где продавались очень много различных украшений. И, например, французские. И я направилась туда. Особенность в том, что вот французы любят вот делать такие изделия, покрытые позолотой. Они так и называются, плаки-ор, это покрытие золотом. Вот, и вот бывает розовое позолота, бывает вот светло золотистая золотистая. Вот, еще у французов интересная особенность, они любят украшения на пластике вот маркозитами выкладывать э, кристаллы вот вот это их типичные украшения и на российском рынке они довольно редко представлены вот Поэтому... А я думала, что вот такой их скорее а, Да, это, что, это да, Это, Leostein, ну, это французская винтажный бренд вижу, а, Эксклюзивные вижу, украшения да. они, Она делала пластик, добавляя туда металл, кружево ой, Всяческие ой, ой, ой, И получается голографический эффект Вот эти ранние броши ее портретные Они не маркировались И цветочные еще тоже Вот это вот тоже Леостайн если покрутить брошку, то она переливается вот всякими разными... Вот видите, получается такая эти вещи довольно недешевые, в Европе они стоят по 100 евро, ну, это настоящее евро. сокровище да, да, да, а у нас у нас она стоит всего 6 тысяч да, я смотрю, у нас, кстати, иностранцы которые здесь бывали, они все покупают да, им Поэтому нравится. вот также интересный бренд французский сейчас скажу, как называется, Таратата вот, mm. это недешевая фирма она продается сейчас, современная вот Это винтаж Это mm -hmm. винтаж 80-х годов Он отличается от того, что сейчас Продается mm -hmm. Их украшения начинаются там от 4,5 И до 15 тысяч mm -hmm. И выше Это брошь стоит всего 3 тысячи Маркирована в идеале и так А далее. вот мне зеленый очень нравится Зеленый это винтажный пластик 60-е годы Это не бакелит случайно? А, возможно и бакелит Я не проверяла, но а вот у ну, него вот такая застежка довольно прочная, видите, как сделана. Она Но очень она клуб, эффектная, крупная, Да, эффектная, эффектная очень да. Ну, вот, то есть как-то так, думаю, достаточно. А вот я смотрю, у вас и микромозаика есть еще. <как> да, микромозаика. Это тоже Франция, да? Да, а, она ценит, она разная. Ну, не знаю насчет Франции, она куплена во Франции. Вот видите, чем мельче микромозаика, тем дороже вещи. Потому что это довольно сложная система производства. Да, сделать вот из мельчайших а, таких стеклышек именно красивый узор. Именно мелкий, красивый, четкий, подробный узор. Да. да, вот если даже сравнить, вот посмотреть, здесь крупные кусочки, а здесь уже гораздо мельче. Да. Есть еще микромозаика, еще мельче. Да. Спасибо. Пожалуйста. А у меня есть французская брошь, это уже от моей бабушки, 1800 какой-то в золоте она, то там камни, просто камни вложены, не из камешков сделаны, а камни цветы розы, О, листья, да. Но она, я носила в институте в костов Вот еще мельче микромозаика, обратите внимание, вот это вообще начало 20 Ой, ну века. Это редкость. Да, и вот, ну вот можно опять же взять для сравнения, да, вот, покрупнее, помельче. Это совсем старинные. Да, и вот ну, совсем старинные. посмотрите, красивая. какая прям произведение, произведение наверное, да. <клых> европейских Левши, мастера. или как это называется, да, да, да, да у нас да. русская есть, да. как блока. Да. Левша блоку подковала, это европейские да. мастера делают вот очень микро-микро такие штучки. Ну и, соответственно, а цены... Красная вот это красная мозаика стоит? Красная 2,500, это 2,800, это 4,5, и Не, это 4,5. Ну, ну, да, ну, разница в цене ну, понятно почему. А вот еще про эту барышню расскажите. Про, про эту барышню? А это уже английская бро, брошь. файная Боначина Англия. Это фарфор. Их знаменитый костяной фарфор. Вот, они любят такие изделия. Это маркированная история. Вот, очень красивая такая. Да. И под, подвеска. подвески. Бывают броши, а подвески не так часто встречаются. Да, подвески, да. Тоже винтаж, где-то, я думаю, 70-е вообще. Ну, а на сколько стоит? Она, думаю, 2600. у нас. 2 вот смотрите, сколько у вас интересных вещей. А, вот это вот французская брошь Ардеко. А вот, а смотрите, старая. на перламутре дама. Да, на перламутре дама. Тоже. тоже подписная, кстати. Да, это французы, они вообще любят делать на перламутре, на А на вот, я не знаю, тоже ракушки. дама. Посмотрите, она смехом. мехом. А, это Шапочки. это коллекция броши таких есть серия целых они разные да, они в слушайте. шляпках бывают с мехом такая вот прелесть. такая ручная работа авторские броши. А это куазаны что ли у вас, да, да это кулазаны Кулазанка колокольчик и сколько он стоит? он стоит А Ренщинский это две пятьсот Кулазаны такая редкость А что он китайский что ли да. М -м. Ой какая у вас маленькая смотрите это лимошские шкатулочки. Лимош. Вот Гораздо интереснее вот эта вот вещь, она очень старинная. Это а, таблетница. О, вот стеклянную она... не видел никогда. Да, вот это стекло натуральное. О, а чья это? Это Франция. Тоже Франция. Да, О -о. это Франция. Вот, Правда, видите. Такую вот не это видела. вот дешевле. Ну, таблетница, да, да. она маркирована. Это Мишель Ле у них такая бижутерная фирма. Тоже очень хорошенькая, но она, конечно, гораздо дешевле, чем ну, вот прозрачную это. прозрачную никогда не видела. Да, такая она красота, тут БЛ да, маркирована, видите, видите тут латунь, старинная, видите еще чеканка на ней. Ой, еще сумочки да, у сундучки. Да, но ну, это более современная такая вещица, видите, gold plated, 24 карата покрытие. Такая в виде сумочки таблетница. Вот это маркетри тоже французская таблетница. Маркетри это искусство создавания рисунка из деревянных М -м -м. таких мини. Плашек таких. Плашек, да, да, кусочков. Получаются вот такие интересные рисунки. Спасибо. Ну, я вам расскажу большое. про американскую бижутерию, да. занимаюсь именно этой. Вот, например, начнем. А, сейчас покажу с одного клона подвески. Вот. Это такой восточном стиле в японском. Маркирована трифори. Корона трифори. Корона это маркировка, которая была до 70-х годов. Трифори, чем интересно, они разработали свой сплав секретный, назывался он Трифариум, который с годами не темнел, не подвергался никаким воздействиям внешним. Чем еще интересна эта марка? Знаменитый фильм Прада Дьявол носит Прада да, ⁇ да. где была вот такая вот вредная начальница, которая играла Мэрил Стрит, да. она там в одном из кадров надевает трифори украшение, под такой колье подвеска, который называется водопад. Сейчас его не найдешь, в связи с тем, что он был так широко прорекламирован голливудской звездой. Что еще интересного, покажу бижутерию, такую камею, видите, как качественно сделано, это марка Avon, мы знаем Avon как косметическую да. компанию, а на самом деле она делала, очень, занималась очень серьезной бижутерией, и есть абсолютно коллекционные вещи, например, которые разрабатывал дизайн Элизабет Тейлор. Но это вообще уже как бы даже в продаже Вот этого нет. я даже не слышала. Да, они mm. есть только в коллекциях, они даже сейчас не продаются. Я привыкла, что у них большие такие броши, которые вот, они в раз, свое время, да, да, да. в вот. 60-е было модно, они одевали на платье на свои. Вот тоже Эйвен тоже Эйва маркирована, она даже такая немного она юбилейная. 2006 год, это, видимо, какой-то их был вот да. такой юбилей. когда дата такая. Вот. Это Нолан Миллер. Ну, это уже знаменитая да, такая. Знаменитая юн, да. марка. Вещь. Так, а сколько они стоят примерно? Вот это а, это 650. Угу. Она такая, видите, праздничная, нарядная. Да, но у них очень много здесь камушков всяких. Да. да. Я занимаюсь этим. Это поскольку до 70-х годов стоит 7500. Да, да. И уже в разряд раритет на да. пятифоречку переходит, потому что с каждым годом ну все да. выбирается, и выбирается А вот это вот, что за рыба -кит? А Вы знаете, да, это интересная такая брошь. Она маркирована Брукс. Но дизайн очень похож на дизайн Мане У Мане был в 60-х годах такая линейка, такая коллекция, как раз вот с такими струнами. Они, эта коллекция есть в каталоге. Там бабочки, зайчики, рыбки тоже. Вот. Но, как мы знаем, американцы очень часто заимствовали, американские бренды часто очень заимствовали друг у друга. Да. И дизайн. Ну, и... знаете, фарфор тоже а. любили. Поэтому расписывали на да, какие-то да. переклички, видим. Но они совершенно этого не стеснялись. Единственное, кто с этим очень сильно боролся, это был буше. Ученик карте, который, да, родился... Все-таки он боролся. Он боролся, он Да, как мы знаем, он родился в Париже, работал у а потом его карте отправил в Нью-Йорк развивать филиал, а он благополучно взял и открыл свою бижутерную линейку. И вот он боролся, он судился, он патентовал каждое свое произведение. У него каждая брошь номерная, Маркировано, да. Он выигрывал практически все суды. Поэтому с ним старались не связываться. А вот никогда. это мне очень нравится, брошь. Вот этот, да. это дресс-клипы знаменитые американские, которые имеют вот. А, все, я да, да, такую, очень, да, да Которые да. могут и на ласко, ну и, конечно, на шарф. Великолепно. Да, дресс-клипы у них были такие вот специально. Жесткие, видите, какие зубы да, острые, да, да. потому что это как бы на держалось. держалось, да, на плотной ткани, на может быть шар какой-то несколько слоев, что это 70-е годы. Розочки розочки, да, тоже уже практически они редко очень встречаются и попадают а вот эти... Это бусы. моя авторская сборка. Да? Что-то рециклирую. А, да. то есть вы сами да. даже делаете? Да, Давай. я собираю. Я люблю ресайклинг Например, вот здесь а, вот, такие вот цветочки, да, красненькие маки, это, это вот винтажные. То коллекционеров? Мы... Да, да, я в союзе в oh. Это винтажная деталь. Такие были и на... Э, на... Была, да, Была. Так, вы должны были меня видеть, а я вас. Да, а да. Да, это, вот, я люблю заниматься ресайклингом, да, когда перерабатываю какую-то винтажную деталь, даю вторую жизнь и вот и объединяю здорово, с, здорово. с современными. Вот ну, это да, творчество. Да, да, я люблю этим. А заниматься. вот это вот э, что это? Вы это знаете, это ваше? тоже моя произведемая сборка. А вы Здесь... Знаете, как хорошо выглядит? Да, Прям это прекрасно. винтажный агат. Я его лично купила 20 с лишним лет назад. Это oh. агат. Агаты я люблю иногда работать с натуральными камнями. Агат вообще агатов более 40 видов, и он очень хорошо поддается обработке. Mm. То есть вот это, например, тоже агат. Конечно, это не природный цвет. Это он его так окрасили. Окрасили и он стал вот таким интересным. Таким это тоже цветом. ваша работа. Это тоже моя работа. А вот здесь бусина это стеклянная, винтажная стеклянная бусина. Здорово. Мне а вот это. Тоже ваше? А что? Вот это да, такое? Да. Вот это? Нет, да. Нет, это просто винтажная. Красивая. Да. А вот это вот брошь. А, вы знаете, это вот коллега. моя коллега. коллега. Это у коллеги, да. Хорошо. А вот это вот с ангелами тоже ваше? Это моя сборка, да. Ой, вот это мне очень нравится. Моя сборка это гипсовая подвеска, я ее вот увидела, мне она очень понравилась. А вы просто увидели, вы ее не сами делали? Нет, я ее не отливала сама, хотя в принципе можно снять можно, форму, да. и делать. Но я, понимаете, я не, не делаю тираж, Понятно. я делаю все единичные экземпляры, да, и да, да, и чтобы и так далее. интереснее да. было. Ну и сколько такая красота у вас? Такая четыре Мне очень нравится покрытая есть можно носить на тело как раз мой размерчик ладно, спасибо вам спасибо удачи, вам. друзья, приходите спасибо. покупать клад спасибо. работают еще 6-7 до 21 часа так что все можно успеть меня зовут Козелев Александр я уникальный ретрофотограф 19 века угу. мы работаем здесь на бульваре в 7 числа делаем фотографии. Значит, что фотографии у нас здесь? Черно-белые фотографии делается, да? да? Это делаем. не просто черно-белые, они сделаны по технологиям 19 -го -го века. века. О, и, технологии, и, и на аппарате и, на это, и, это, и это да, и да? И ретро 20 -20. Уши развести. Ладно, выключаем 22 22, 11, а по да? Делаем по У нас здесь молодильная ёбрика Опа! я, я не Да, какие? Вот такие лёбки того, Я думаю, что даже не что то нас пока все Настоящая бромо-серебряная бумага Здесь вы проявляете? Да, да? А здесь мы проявляем в технике 19 века Так раньше работали на базарах, выставках, ярмарках Так и мы продолжаем эту древнюю традицию У Нас в России всего 5 человек да, которые да. это делают. Да, уникальные мы. Абсолютно уникальный, сложный процесс. Начался в 1889 году. Впервые на нью-йоркской ярмарке это было представлено. Процесс очень сложный. 8 ванночек. Кислотный баланс там соблюдается плохо. получается. Совсем. Совсем, да. Совсем. Отсевели. Уже давно. Попросим саду. Во, видите, сейчас будет прямо вот на ваших глазах будет появляться историческое изображение. Вас как вас зовут? Мария. Вас как Мария его. Вот. Видите, уже. О, видно, да? как плохо. Плохо, совершенно верно. Волшебное слово, знаете? А это закрепитель, а, нет, здесь нет закрепителя. Это восстанавливается сернистое серебро до ржавчины. Поэтому оно сейчас здесь и будет. Да, да. -да, -да. ржавчины серебра. ржавчины серебра. Такая ржавчина серебра. Да, уже вижу себя. О, вот, отлично. Ну вот как-то так. Вот кажется. Такая сделана из ржавчины серебра. Хотите сфотографироваться? В старом-старом старом будете? Да, такая вот Вам еще шляпу дадут. Ой, мне надо было за шляпы. Спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Желаю вам интересных встреч, покупок. Мира в душе и мирного неба над головой. До встречи!